о позитивном. Раз о позитивном. проявилась, проявилось. Работает. Раз. И вы начнете дальше уже. Раз. Дальше. Но не на миллион. И там о, о, проблемный брауз, брауз, да себе там. машину очень крутая. Нет. Научитесь с маленького. Понимаете? Маленькое. И когда вот идет раз. Получилось. Супер. Здорово. Здорово. Здорово. И в какой-то момент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 Изобилие тоже очень часто, наши дорогие друзья, вот, вот эти с тем, что у нас нам да, в голове заложилось, приложилось, изобилие это вот именно куча больших денег. Да? Uh -huh. Нет, изобилие входит и деньги в том числе. Uh -huh. знаете, изобилие, это даже вот эта тишина ума, это тоже изобилие. Uh -huh. то есть в тишине ума мы начинаем э, себе принимать адекватные решения в том или ином случае. Мы даже не задумываемся, да, я вот подумал, что то мы не метаемся. Да. Например, вот пчелка вылетела, она чувствует изобилие, да, поле цветов. Конечно. Садится на любой цветок, расслабленная, нюхает, наслаждается И этим ароматом мед. цветов, собирает свой мед. То же самое делает человек. Исцеляющий сознание, оно помогает людям успокоить свой ум, выравнивать вот эту энергию.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 Всегда знайте, что ваш страх когда-либо он проявится. И проявится более в вашем теле. Вы до сих пор какие-то страхи начали говорить, они вы вспомнили. А вы не, не то что вспомнили, а многие люди с этим еще живут. Да? Оно как въелось в ваше тело, и как жесткий диск там хранится. Потому что забыли об этом. Вот напомнили, вы тут же и вспомнили. Понимаете, да. как... А, и, конечно, просыпаются вот эти вибрации, которые нежелательны. И чтобы вот этот был баланс, чтобы у вас вибрации вот понимали, что у вас ветер не снес, вот эта копилка благострофы очень хорошо работает. Именно для этого это сделано в первую очередь. Вот. И, конечно, это больше как проработка. Ну, борьба, это, конечно, мы это убираем, мы там не боремся. А именно вот проработка... неправильно проработка именно вот тех неприятностей, убирание их. И тогда наступает именно вот это вот, а, дается вам чувство вот этой безопасности, чувство вот этого состояния. Тогда вы можете, когда вы в этом чувствуете, когда вы в чувстве вот этой эйфории полностью, вы можете созидать, вы можете быть в творчестве, вы можете раскрывать свой потенциал. И он будет просто-просто увеличиваться. И у вас только будут происходить с вами такие хорошие-хорошие дела, где будет увеличиться ваш финансовый поток, где вы будете, материальные блага у вас будут хорошие, где у вас как бы мудрости больше будет, какие-то какие понимания придут в жизни, осознания придут, и где вы на этой основе будете научаться заниматься самим собой, самовоспитанием, какие-то произойдут, получите новые возможности от жизни. И, конечно, это будет круто менять вашу жизнь. Вот именно этим занимается исцеляющее сознание. Поэтому, дорогие друзья, все возможно, что именно вы в свою голову положите. Будете ложить туда негативное, сварите негативный суп. Неседобный, нехороший, от чего будет болеть ваш желудок, ваше тело, позвоночник, то, что является как психосоматикой. Если вы туда положите все прекрасное, аромат этих цветов, то что вот кусочек солнышка, который вас греет, великолепное ваше настроение, чувство радости, счастья, тогда вас ждет великолепное меню в ресторане. Поэтому, конечно, зависит от вас, устраивать ли себе одни вот эти неприятности или быть в празднике именно в празднике жизни. Опять зависит от вас. Поэтому выбор за вами. Иногда бывают такие застарелые, до да, того мы их там у себя вырастили, забетонировали эти страхи, да, и не можем их от них избавиться. Понимаете? Да, действительно, страхи бывают разные, бывают очень такие мощные, очень сильные, с которыми э, надо работать индивидуально, то есть найти ту первую причину, когда вы ее заселили. И вот именно что, возможно, это и будет связано даже с, с вашими прошлыми жизнями. Да, это тоже частенько всплывает. Где-то ваш предок поймал этот страх. Uh -huh. Какой-либо. Uh -huh. и, и когда прорабатывается, всегда мы спрашиваем индикаторы. Дорогие друзья, индикатор тишина, спокойствие, теле, Забыть этот страх, вот когда говорят, да, вычеркнуть, забыть его совершенно, да, ничего подобного. Ваше тело э, записало, но... Понимаете, я или вычеркнуть все свое прошлое. Да? да я не хочу я прошлое зачеркивать. Это мое прошлое. Там ведь кроме негатива было очень много позитива. Mm -hmm. А отдельно вот оставить э, только позитив и убрать весь негатив, стереть, да, половину мозга стер, половину оставил. Супер здорово. Не получится. Mm -hmm. А индикатор такой. Вы не должны этого забывать, но оно вас не должно дергать, понимаете? Не должен этот Ява на Яве там подъехал, он должен вам, даже вот сейчас, когда проработал, он подъехал к вам, остановился, и все нормально, понимаете? Не, не должен этот страх екать вас. Забудет ваше тело, забудет ваш ум, перейдете на другие эти, вы, у вас да, отпадет эта необходимость, да, ходить э, на этот... Э, Именно с этой болячкой. Но смотрите, ваше тело как свой за слоем. Понимаете? Вот сейчас вот а, здесь вылазит. Вот этот страх вылез. Вот это у меня еще вылезло. Еще вылезло. Ведь а, ту жизнь, которую мы прожили, мы кто-то 40 лет, кто-то 60 лет, кто-то 70 лет. Ведь а, наше тело записало. Понимаете? И каждый раз оно будет как шелуха лука сниматься. Ведь для того, чтобы добраться до сердцевины белой лука, да? это ведь сколько надо слоев снять. Поэтому ходите, даже не задумайтесь о том, что вот, наверняка надо мне тут три года ходить, пять лет. Вы сами почувствуете на себе, вы будете с удовольствием приходить и с удовольствием заниматься здесь. И это гораздо приятнее всегда быть здоровым не в тонусе. Вы сами будете замечать на, на себе, как я вам сказал, это индикатор такой, вот многие из вас писали там, где-то по каким-то ситуациям. Вот, на два месяца что-то вот, э, уезжала, там куда-то это самое. Господи, как я соскучилась, как это приятно, вот, пройти где-то там, схватить негативы, понимаете? То есть э, мы еще здесь э, по вторникам и пятницам, что с вами происходит? Происходит очень мощная трансформация от того, что мы нахватываемся э, в течение дня, в течение э, существования в этом социуме. Даже тот же самый телевизор услышал, вы уже к себе прицепили что-то, да? Как вот э, э, там бабахнуло, тут шарахнуло, тут за, затопило, там упало, тут разбилось. Э, классная передача «Доброе утро, страна» называется. Знаете, классное утро, когда мы смотрим вот такие. Поэтому не надо смотреть на телевизор. Лучше приходите на, на наши интенсивы и убирайте у себя это, то, что нацепляли. Все мы родом из детства, это все. Много чего мы... Э, Таскаем с собой. Это как жесткий диск компьютера. но как что вы, вы не помните. И поэтому фантазировать а, не надо. Понимаете, но мы нафантазируем на себе на эту а в итоге, как был ВОЗ, а там как болело, так и болит. Понимаете? А индикатор такой, Эта болезнь должна уйти, это не должно болеть. Или а, если даже хотя бы на один балл. Была, на восьмерочку болела, стала на семерочку. Это уже пошла раскрутка.